Сегодня в Галышмановском городском округе состоялось торжественное открытие Года памяти и славы. Им объявил 2020 год президент России Владимир Путин. Мероприятие состоялось во Дворце культуры «Юность». Всем гостям организаторы предлагали отведать блокадного хлеба. Это часть всероссийской акции, цель которой рассказать современникам о тяжелой жизни в осажденном Ленинграде. Людям предлагается ознакомиться с самой с информацией о данной мероприятии, а также Взять кусочек хлеба весом 125 грамм, который давали детям и ждивенцам в дни блокады. Также рассказываем о составе, какой, какой был хлеб. Просим о том, чтобы люди рассказали о нашей акции и детям, и внукам, и всем родным, чтобы люди не забывали такие памятные даты нашей истории. На соседнем стенде гости мероприятия могли узнать хронику военного лихолетия. Коллектив библиотеки представил экспозицию исторической литературы и рассказы о самых масштабных битвах, которые переломили ход военных действий. Мы сегодня представляем выставку «Долгие версты победы». На данной выставке прослеживается путь к долгожданной победе во время Великой Отечественной войны. Представлены битвы. Представлена информация, литература, письма тех военных лет. Люди интересуются и с большим интересом подходят, читают, листают, вспоминают те годы прожитые. Зал Дворца культуры едва вместил всех зрителей. О победе галышмановцы помнят, подвигом предков по праву гордятся. Поэтому мероприятия, посвященные победе в Великой Отечественной войне, стараются не пропускать. Ведь долг современников сохранить историю, не допустить искажения фактов и принижение роли советского солдата в сохранении мира на земле. Сегодняшняя ситуация в мире, к сожалению, уже испещрена нехорошими негативными вопросами, и статьями, и мнениями о том, что не советский народ, не русские люди победили фашизм, что это сделал кто-то другой. Настолько это царапает меня, человека, выросшего в России, советского школьника, что я всеми фибрами души готов, наверное, отдать все силы для того, чтобы все прекрасно помнили и понимали, чего и как стоила победа в Великой Отечественной войне нашему народу? Я хочу пожелать, чтобы каждый из вас в этом году поставил для себя одну небольшую, но важную цель сделал доброе дело в память о победе, о подвиге нашего народа, о победе наших дедов, прадедов, может быть, у кого-то еще отцы, чтобы это все сохранилось надолго в сердцах наших потомков и чтобы мы не знавшие войны, ужаса войны, Великой Отечественной войны, смогли этот мир сохранить и передать по наследству нашим детям. 75 лет — это вроде бы большой срок, но в историческом масштабе это не такой большой срок. И сегодня от каждого из нас, сидящего в этом зале, хоть маленькая крупица о стабильности и мира зависит на нашей земле. Торжественным открытием Года памяти и славы дан старт целому циклу мероприятий, посвященных 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Проводиться они будут не только в Дни воинской славы, а в течение всего 2020 года в различных форматах и разных локациях.